И всем привет, меня зовут Макс Рис. за то, что я опоздал, просто я не готов к этому. Вот, значит, вот у нас игра принесенная особняк с Клинс, как он называет, Спектр. С, блин, как-то вот так вот, Спектр, это с Бакуган, то смотрю, мне меня 9 уровень. Мы будем копить. Вот, кстати, вот одна проблема вышла. Лайк, подписка также. Я расскажу вам, как поднять очки Инди, IQ, очки Айкю восемь 850 тысяч, то есть, если у вас больше очков, то соответственно вам меняется карта, а прошлое вам недоступно, потом, не потому что вы уже профессионал того, что вы рейтинг, рейтинг. Там, знаете, лайки и все такое вот. то так же самое. То есть назад уже не вернуться Прикиньте, все. Не, ну можно, конечно, друзьям поиграть, создать какую-то клан. Именно клан даже не вступил. Класс вообще. Класс даже не зашел. Что происходит? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вы гость, окей. Смотрите, а значит, я гость. Плохо. Почему я? Ой, снова. Ну ладно, ладно, будем дразнить всех, чтобы они за меня голосовали. Будем вообще классно. Контент, вот идти по плану. <смех> э, Ролин пошел не по плану. Так, здесь телевизор. А, понял, не тот. Кстати, тепловизор Можно найти любого игрока, говорят. Если это правда, то я найду, конечно же, любого игрокам, Когда я буду биться, себя пока что... Да, тогда я не буду париться, наверное, кто узнает. Может они друг дружку поубивают сейчас, слушайте. Кто знает? Нет, так невозможно. А через свет по-любому там кто-то есть. Так, пошли, пошли, пошли. Оли, никс как-то не хотят туда. Если там кто-то вырубят, там по-любому кто-то есть. Я рад такой хитренький. Все уже всё. А посмотрим, может ну, что там, там такой труп. Вдруг. А, блин, ничего. Ладно, выполняем класы. Так, давайте пособерем это все инструменты инструмент так стой, стой, стой. аккуратно блин, в виде да не куча бомб кстати поставили там там там там это по-любому очень сильный игрок игрок а их двое да? Как я понимаю угу. мне что мне что квест выполняет вот реально наши игроки блин тащит нужно аккуратно, чтобы сразу меня не вруби. Это бывает... Ой, что-то Что-то нечто. Это был Оли, блин. Я так и знал. Он просто до мной шел. Блин, меня убили. Прием. Кому слышно? Я вам помогаю. Эй, Дона, займись меня. Подожди, где Оли? Срочный звонок. <музык> Алё, <музык> меня убили, прикиньте. Первый убийца. Это было Оли. Что это? Оли. Я не знаю, я Заглушили Никса зачем-то. Че Вы че, блин, кто там был? Дона вроде бы? Она не заметила. Так, так. Что происходит тут? заблокировали пошли приведение сгрен почему бы нет я не играл просто я был бы обычным жителем все такое казаков не голосуют, скипает нет не надо мило сколько секунд прикиньте Сколько пропускают? смотрите никто не был изнан ясненько Дона, вот блин, Дона, почему она не зашла в магазин да, этот вот хавчатский клуб и не нашла мой друг, Вот почему так? Случается. А, давайте хоть квесты выполняем. Так, э, так о бургер, прикинь, тут у нас бургер есть. В смысле? Тут бургер. А, так это по очкам уровня, я понял. А тут у нас тоже бургер. Б. А да, есть, есть. Так, где у нас тут Оли, Оли убийца, прием. Оли убийца, прием. А, уже все, отключили звук. То, что мне могут все слышать. Блин, а что мне делать? Я же все квесты что выпунил, посмотрите. И нету. Значит, следим за катками. Подписка на канал Макс Риск. Кто меня слышит, прием. Подписка на канал Макс Риск. А, да, я же первый умер, блин. Я же первый. Ждем тогда совершить смертей, будем общаться. Я первый. Значит, второй молодой. Ха, вход через зубы. <свес> Слушайте, я прямо в, в вышел. <свес> <свес> mm, понял. Так, кого убили? Прием. Прием. Слышно меня? Прием. Рили? <свес> Кого-то <свес> убили. <свес> Прием. <свес> Кого-то убили. Прием. Это Оли. Это Оли. <свес> <свес> О, я я да. О, давайте. О, давайте. Я буду бить Тепсик в бедно, а то мне его вырубать по-бранному. Он такой и что тут происходит, вы вы вы вы вы слушайте, К5. Зеоли, давайте голосуйте, все, заканчиваем. Опять заводи, слушайте, голосуют. И это правильно биться, ездим. Остается последним вроде бы, да? Последний. Бу не слышит хоть Тон на чипи Я заберу Сречи звонок Что такое? Ч не так говорил что это Ой-ой-ой это не главное, главное вот следить за игроками. Блин, вообще что-то написали хоть? Почему никто не слышит? Почему никого не слышал? красавцы. Как рыб поймали, так называют так же само. Все, победа, отлично. Меня слышно, я выиграл, ура! Это Бетси. Попался. правильно убийца. Дело закрыто. Во, еще одну игру. Или мы с окном снимаем? Подождите. А, ладно, ну просто как-то некомфортно. Это что, не супер камера. Так, ну что, пошлите еще. А -а -а -а. Можно берем тысячу IQ. Может быть новая карта добавить. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Все, пишем чат, все. Офигенно было, Ты чего, блин? Подожди, подпиши, пранкуем всех. Это как-то скучно, как-то под. Дпишись, Д... Д... подожди, пишись. Под... Подпишись На канал Макс Риск. Он Крутой. Круто. <смех> Крутой. Давайте, чувак. Не нет. <смех> Скачай бесплатно что <Шо смех> это такое в чате? Как вс музыку из севера? Скачай бесплатно. Что происходит? <смех> это быть <бейтс>, все блин. <смех> Вот, блин, быть как я заблокировали? Ух ты, я убийца. Ну все, Им Кирдык. На самом деле нет, я хотел их запранковать. Чтобы они знали, что я убийца, сразу я выкину, я пусть снова привидением. Ну а чё мне тут делать? Я сам убью. Зачем мне буду милен? Убейте меня, по-борому. все. Может подскажу кому-то. Это очень интересно. Так, а тут нужно равновесие как то вот. Кто, блин, так делать много играет, то им тяжелее, а кто... Не так много играет, поэтому легче. Почему я квесты в разных дорогах? Один там, два, третий, третий. Что происходит? Специально, что я проиграл, да? Так, квест найти, вам нашел. Смотрите, блин, а ч лагает? Думаю, уже там что-то общаться, как-то побороться. Так, я выполнял а там что-то делаете? Убивайте, не, все равно, наверное. Ну, да, уже темно, поэтому пойду к вам, в смысле. Ты кто, Ты где? Все, включили свет. Ой, блин, фази Бети, Бети убиваем, точно. Бети, Галсан забей, потому что это опасно. Это опасный человек. Я тоже хочу кран починить и прочее. я а его дубиться, кстати, будет офигенно просто, будет гореть все. Так, пошли сюда, вот. Мы идем вот туда, вот. Блин, три 3 точки офигелши, чел. Он, он реально офигелший. Чем блин, туда-сюда, туда-сюда. Это бессмысленно чувак. Это бессмысленно А ч, тут А активировали? Отлично. А я корнем поправлю. Ладно, они справятся. Без меня, отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, три секунды, хватит, блин. на Офигенно. мастерам просто мастерам. Высшим мастерам, блин. Так, да, еще квост, срочный звонок, в смысле. Бейти, еще, блин, звон, рочный кто? звонок, срочный звонок. Этот Донна. Может, Бейти? Ну, бомбу, И ладно. От бомбы идет. Я, нет, короче, Бетя, Ты 15 его Ты тоже можешь... Ты ладно Ты тоже можешь... Ты тоже рядом с Попробую тоже задать Джейда, посмотрим, что получится. Уже, я... <счеловек> про Джейд. что, э -э, Джейда, про смотри на него. И это... Брай убийца, <счеловек> отлично! Да, так скажем. Да, фазилки сейчас был материц б... вот если бы убийц по любому я бы так же сам сделал вообще. особью, тима, который эту игру и другое и другое и они убивают вас именно вы убиваете их за что они витиберы. вот <с> я тоже так -то хочу кого-то убить кто хоть там материться ну никого что нет из я пока что тут ну не один конечно же я их не встречал, вот почему-то. Вот, Напиши контакт, хоть встретил одного ютубера в сабр симулятора. Азии примерно, да? Не боюсь, я эти не укушу. Ты ж терми. Блин, тут уже три раза нужно повернуть их вот кран. В кранах. В туалетах вот такой вот. Так, ну что что нам делать, блин? Я все квесты выполню. Ну, изи. Я все квесты опана. Считаю. Так, бан. <laughs> что делать, чувак? Я что-то не буду. Давай вместе, давай. Ты первая сюда, давай. Ну, что ты, блин, делаешь? А что а это делать? Никса убили. смысла? Может, Яра, а? Ну, это, это, это им точно. Это. Ух ты! Ну ладно, попробуем. А, все победа, отлично. Они заговорили все, слушайте, они все заговорили. Рад, рад, рад, рад, говорил, вот это... А, точно, заканчиваем, точно. Просто... Да, всем всем просмотр. С вами был Макс Риск. Продолжение, если наберем много лайков и подписчиков тоже. Да, типа того. Всем удачи и пока.